Там есть определенные технологии нанесения этого цвета, то я думала, раз-два и все, а на самом деле оказалось намного сложнее. Даже выравнивание там базы и топом оказалось для меня, по крайней мере, легче, чем Сам... нанесение цвета. Знания получила колоссальность. Вообще, действительно, все четко выверено в каждый шажок, каждый, ну, то есть, миллиметрик, ну, ну действительно, вот, то, что так, как должно быть, да, вот, начиная с самого начала базы, потому что зачастую это даже человек, который не сталкивался вообще никогда э -э, с этим делом, да, с маникюром, э -э, соответственно, для меня это было вообще, ну, открытием вообще для чего, с чего вообще начать. Эта школа, вот я прям ни капельки, ни одного дня не было того, чтобы я прям пожалела, что я сюда пришла. Много школ обошла, э -э, соответственно, где-то очень много участников, в группе, соответственно, я не понимала, как вообще это можно получить знания. Очень маленькие, то есть количество вообще часов дается, дней. То есть в моем понимании это должно быть действительно, ну, все очень грамотно выстроено. Это хорошее качество! Нам возьмем, это вообще самая лучшая школа, мне кажется. Да, я научилась, да, я многое поняла. Я обещаю вам, что я буду хорошим мастером. На самом деле это взрыв мозга. То есть начинающему мастеру с чего начать. Именно в этой школе я нашла. Потому что для меня все было неожиданностью. Да. Я еще очень благодарна, действительно, что вы э, не просто там себя ну, отдаете да, этому делу, но пока вот не научите, да, настолько вот э, и мы уходили, плакали. И вы туда. То есть реально вот, были слезы, но э, после того, как все это ну, проходишь, начинается новый этап. То есть э, нейронные связи формируются, mm -hmm. и ты понимаешь, что не все потеряно. Для меня это было очень волнительно, на самом деле. Да, такой еще кабинет тем более. Ну, боже, здесь работает гуру наша. Но было, было действительно так, как сказать... Страшно, не страшно. страшно очень ответственно, очень ответственно. Я понимала, что хотя там, вы находились рядом, я могла бы как бы позвать когда что-то, но, но я понимала, что на самом деле в салоне мне некого будет позвать. И здесь я уже решала по, ну, то есть, по мере поступления. Ты думаешь, вот эти последние дни, ты думала вообще, а вообще как это вообще все произошло? Потом думала, это как перед тем, как сюда прийти, я пошла специальной моделью в школу.